Звездочка. Ты куда поехала, звездочка? Звездочка. Ну-ка скажи, ты куда поехала, звездочка? А? Звездочка, ты куда поехала? Нашла себе место, ну надо же, а да, звездочка?